Ребята, сняла себе вот такой номер в Майами, маленький-маленький, взял такой простенький, недорогой, где-то он у меня вышел, 50 баксов без парковки, парковка еще 18, ну короче здесь особо нечего показывать, до океана буквально минута, парковка отдельно, Wi-Fi даже нет, поэтому я завтра его поменяю, но я так и планирую, я так всегда делал, постоянно меняю номера. А вон там океан. То есть, вот где люди идут, там уже океан. А я просто далеко не буду ходить, потому что за мной сейчас подъезжает... Ох ты, блин, проехал мимо. Дархан, мой друг, пролетел. Сейчас я ему позвоню, с ним встречусь, и мы поедем куда-то поедем отдыхать. А я вам сегодня что-то покажу. Сейчас я Дархану позвоню, скажу, что он проехал. Да, ты, по-моему, пролетел. Да, я ты... понял это сейчас только... Вот, вот я с другой стороны. Все, я сейчас приду туда, давай. Привет! А я вот тут -вот для блога привет. для на видео снимаю. Здорово, привет! Хорошо, ты как? Раз тебя видеть. Взаимно. Не видели сколько с тобой? Месяца, наверное, да? да? Да. Привет. Привет всем, да, ребята. Я решил этот, я помню, что тот, тот, когда тот приезд, я совсем на камеру не снимал, говорю, не буду снимать ничего. А сейчас я решил, думаю, все буду снимать. Ну не все, но вот мы да. с тобой увидели, значит, сейчас выключаю. Поедем дальше. В общем, пришли за Арханом. Мы в какое-то заведение. Как оно называется? Это называется хутор. Это известная американская сеть. Веселенькая такая. Веселенькая сеть, так что сейчас мы заказали, что заказываем? Мы заказали себе шлинцы, креветки, будем пробовать, а потом куда-нибудь поедем дальше. Погода прекрасная, настроение отличное Что еще нужно? Вот. Все хорошо Вон девчонки красивые В специальной униформе специальное специальной обтягивающей униформе И самое главное, мы сейчас сидим, обсуждаем Думаем, ребята, где встречать Новый год Я не знаю, когда вы этот ролик увидите Уже уже, когда мы где-то встретим его или, или же еще так и останется Этот вопрос актуальным обсуждаем то ли в тепле, то ли в снегу в классическом варианте для многих россиян и для нас тоже Сколько лет примерно ты встречал снегу? Всю свою жизнь, я, только последние три года я Новый год без снега а, ну, то есть, всю свою жизнь. Ну и я, это собственно, это. Тоже всю свою жизнь встречал последние. Два года, я сейчас без Голос-Вега с Майами. Но теперь должны мы какой-то новый город посетить, раз уж так вышло, что пока мы все с вами не можем путешествовать в глобальном смысле этого слова. В общем, ребята, казино это вред, казино это плохо, но мы с... <с мы с Дарханом были сейчас в казино. И Дархан, смотрите, веселый, значит, все не так плохо. Я специально не стал снимать в казино ничего, не потому что там нельзя, снимать это можно, когда ты играешь, нельзя снимать, а потому что я знаю вашу реакцию, и она, собственно, наверное, ну, как бы оправдана, она, наверное, справедлива, это вред, казино это плохо, наркотики плохо, алкоголь плохо, поэтому ничем подобным мы не занимаемся, вот пришли в кафе, да. поэтому поэтому про казино вы ничего не знаете, ничего не видели, да? но сегодня у нас все будет бесплатно и даже с плюсом, и даже, с плюсом. И даже с плюсом, с хорошим плюсом, да, собственно, как и последний раз, когда мы были в казино, сейчас пришли в очередное другое заведение, сидим, отдыхаем, все хорошо, заказали себе еду, в общем, настроение прекрасное, Отлично. сидим, разговариваем, по-прежнему обсуждаем, где мы будем встречать Новый год, сошлись во мнении, что Новый год нужно, этот Новый год следующий посмотрим, нужно встречать в зиме, в холоде, в страданиях, в боли без страданий без боли, но со снегом, правда? на самом деле мы просто очень соскучились по снегу, я просто мечтаю увидеть на Новый год, и должен елку понюхать и снег увидеть, Холодный, родной. Потрогать, снежки покидаться, бабу снежно слепить. Короче говоря, полетим куда-то на Новый год и вам покажем. Ребята, жизнь хороша. Жить хорошо. Еду по Майами. Улица называется Ocean Drive. Центральная улица. Проходит она вдоль океана. Справа от меня, за вот этими вот высотками, океан. И вы знаете, ребята, между этими высотками... Так по закону положено. Есть специальные такие проходы, которые не должны создавать никакого препятствия для туристов, и для простых жителей. Жители должны проходить. Вот полиция стоит. Жители должны проходить. И полиция здесь, кстати, ночью стоит через каждый там, ну, я не знаю, милю, две. Иногда с мигалками просто посередине стоит. Потому что, видите, улица пустая, машин нет. Сейчас 2 часа ночи, да, 2 часа. 35 миль в час, это 50 км в час ограничение, если днем, то это ограничение, хотя днем здесь полиция тоже стоит, если днем, то ты его физически не можешь нарушать и превышать, потому что здесь много автомобилей, то ночью, конечно, нога так и просит, нога так и хочет, а душа так и просит прибавить звук магнитофона и... Погнать здесь, поэтому полиция это все дело контролирует. Ну, в общем-то, своим видом показывать что лучше этого не делать. Я отвез своего друга Дархана домой. И сейчас я еду в свой отель. Дархан мне дал. Свой Мерседес, он тоже полиции стоит. Я еду... Еду, ребята. Хорошо провели время сегодня. Красота. Поливайки, видите, включились. Красивая улица, правда, смотрите еду, ребята, и просто поверить не могу просто не могу своим глазам поверить какая красота, мог бы ли я себе такую жизнь представить мы с Дарханом это часто обсуждаем Дархан смотрит мои ролики очень давно, еще и из Ершова, и из Саратова и все, он эти ролики видел и все, мы каждый раз смеемся, мог ли я себе представить и самое главное, что, ребята, нет как говорят, предела совершенства, да то есть, все это дело все очень-очень субъективно сейчас я удивляюсь вот этому через время Буду удивляться тому, что я раньше ездил на автомобиле, а не катался на яхтах, и, ях... и яхты видел только в океане. И самое главное, ребята, что это все может звучать очень это очень так непостижимо, очень невообразимо все это дело, но все в наших руках. Я уж точно, как вы поняли по моим видеороликам, не считаю так, что это невозможно. И яхту себе купить. И жить вот в этом, например, здании, да, э, с видом на океан. И, ну, короче говоря, просто чувствовать себя свободным и независимым человеком. Или еще более свободным и еще более независимым. Я точно так. Это как, ребята, вы часто, ну, не часто, но иногда пишите мне. Особенно мои там, друзья, с кем я давно не еду. Женя, пожалуйста, больше своих рассуждений, пожалуйста, больше, больше разговоров на камеру. Иногда просто нет такого настроения, иногда хочется поговорить. Вот сейчас я еду и свои размышления записываю. Ну и вообще, ребята, который раз хочу вам про свой отдых сказать, отдых невероятно мотивирует тебя. Вот, да, знаете, особенно когда он такой определенного уровня. Думаешь, блин, я хочу, я хочу так жить, я хочу продолжать ни в коем случае не э, снижать обороты, а для этого нужно работать. Да, работа сложная, но она приносит мне э, ну, достаточный доход, чтобы я мог себя чувствовать тем, кем я себя сейчас чувствую, да, свободным, независимым человеком. Поэтому да, бывает так сложно, что выть хочется, э, ну, но я и вою, собственно, так, как умею и так, как хочется на Свою, свою видеокамеру, смотря в нее и показывая вам эти ролики. Но когда ты имеешь достойные как бы, поощрений, и вознаграждения, так это назовем, мой отдых и мое путешествие такое свободное, то ты, конечно, понимаешь, что это того стоит. Поэтому сейчас я отдыхаю. Опять же, вся прелесть моей, вся прелесть моего, моего образа жизни, что я независимый, я могу отдыхать столько, сколько захочу и там, где я захочу. Поэтому сейчас я здесь. Новый год мы планируем встретить, не знаю, в этой или стране, но пока сошлись во мнениях, что мы его будем встречать где-то в снегу, в морозе. И со снежными бабами, может быть, и не только снежными. Посмотрим. Так что, ребята, вот такая вот жизнь. Все вам от первого лица рассказываю и показываю как есть. Ну и более того, я не только вам показываю, мне это и самому интересно. Понимаете, иногда ролики, я не так часто их пересматриваю, но когда пересматриваю, мне самому интересно, а что я на тот момент, на том этапе своей жизни, как, как я думал, как я размышлял. Помните, да, два, пару лет назад я ездил на, на автомобиле за два часа на, на работу, на на стройку, и мне люди писали, да что-то там мексиканцам воду подаешь, что-то там ничего не, блин, физический труд, офигеть, как трудишься, и что ты имеешь, школу два часа ешь. И самое-то главное, ребята, это не. Ну, потому что верить самому, в то, что ты делаешь, да, и не иметь какие-то цели, самое главное, у себя в голове. Может быть, их не транслируют, что я, в общем-то, делаю. Я же вам никогда о своих там целях и планах не говорю. Я это, ну, делаю намеренно, потому что я думаю, что будешь много говорить, но мало те что будет. Поэтому надо сначала делать, а потом, ну, может быть, и вам чем-то. Не то, чтобы похвастаться, но что-то показать и вам. Кстати, сейчас будем проезжать тот мост, где меня штрафовали за, помните, за рыбалку где-то вот здесь мы рыбачили. Тоже интересные дела. Тоже вам буду показывать все судебные. В общем, ребята, захотелось мне сейчас, пока я еду в отель, поболтать с вами, вот вам рассказываю свои мысли свой взгляд на происходящее но ну и для себя все это дело фиксирую чтобы потом посмотреть я не знаю, ребята, кто-то пишет, ты б, там убежал с родины, вот Америка, что она тебе даст да блин, ребята, ну что вы такие усколобые, ну, если это не обидно не надо так мыслить, Америка и все ребята, жизнь не заканчивается ни в России, да, ни наоборот, ни в Америке, не уж тем более в России она не заканчивается. Мир намного больше, ребята, и надо себя чувствовать свободными людьми и не ограничиваться, и не быть таким ограниченными, не ограничивать, не ограничивать себя намеренно пределами какой-то одной страны. Мир, он, он большой, очень большой, ребята, и в нем много всего интересного. И это интересно, я хочу познать все эти тяготы и сложности, и трудности на своем опыте. Ну и вам показать, раз уж так вышло, что я всегда с собой беру видеокамеру, да, и вам все это дело транслирую на YouTube и показываю. Так что будем вместе с вами изучать этот мир. И наде... и, и этот год, сказать, что он был сложный, но он сложный, но он и не менее был интересным для меня. да? Так вот, такой вот небольшой итог этого года подводим. А следующий год будет еще лучше. Вот я себе ставлю задачу и цель в следующем году посетить, хотя сказать, еще больше стран, но я, в общем-то, нигде не был, кроме как России и в Америке. Но в следующем году и вам обещаю, и себе делаю это публично, я себе делаю это в том числе невозможным отречься от этих обещаний. В следующем году посетить как можно больше стран, чем две, Россия и Америка. Больше нигде не было, поэтому следующий год у меня будет год путешествий. Так его, так и запишем. Год путешествий. Все, в следующем году посещаю как можно больше стран и не ограничиваюсь лишь Майами. Потому что, ребята, на самом-то деле, ну вот Майами... Это вот эти поездки мои, частые в Майами, они, в общем-то, по большому счету, стоят примерно столько же, сколько я отдам за путешествие в Испанию, в да, билет в Испанию или еще куда-то. Да я вообще нигде не был. То есть, для меня даже путешествие в Казахстан или в Турцию – это будет вообще большим достижением, да. Я посмотрю. На мир себя покажу Вы наверняка везде уже были <смех> Те, кто будет писать Да, что ты какую-то чушь несешь А я нигде не был, поэтому для меня и Турция Это будет очень увлекательным Это увлекательный был аттракцион Скажу я вам Так, подъезжаю, нужен, ребята, навигатор Где-то вот здесь мой отель Точный адрес забыл Так, ребята, вот смотрите Вот здесь мой номер Вот здесь моя парковка вот это вот Ocean Drive, улица, главная, вдоль океана идет. И сейчас мы вместе с вами дойдем до океана. Я вам покажу океан, если будет что-то видно. В общем, время уже полтретьего ночи, а мне что-то спать совсем не хочется. Но ну, во всяком случае, в конце концов, я же приехал отдыхать, правда. Поэтому, кто-то, кстати, ребята, сейчас ветер очень сильный, поэтому, может, меня плохо слышно быть. И мне часто вы пишете установи, установи себе какой-нибудь микрофон внешний. Но, ребята, я для этого себе и купил вот эту камеру. Так я ветер закрою с собой. Для этого я и купил себе экшен такую камеру, для того, чтобы не иметь никаких выносных микрофонов. И записывать вот прям так. Взял и сразу начал записывать. Извиняйте, но максимум какой-нибудь я себе такой тампончик сюда поставлю. Может быть, приклею, чтобы он спасал. Так, идем. Ни души, ребята, вообще никого. И здесь никого. А вот он океан. Смотрите. Сейчас сразу убежит. Опа, и все, и нет. Ты никогда не встретишь на улице ни котиков, ни собачек. Потому что здесь все эти службы очень хорошо работают. Вот у него там, видимо, дом есть. Вход в подвал. И все. Он явно домашний. Потому что так на улице ты просто никогда. Крайне-крайне редко вот сейчас встретил. И они все, все убегают. Никто тебе никогда не подойдет. Все такие домашние. И, видимо, вот смотрите, был бы у меня сейчас самокат, как бы я попер вот туда навстречу какому-то туману, в конце там туман. Пришел вещи постирать, вот такая вот, лаундри-центр. Разменял десяточку, наверное, много. Десяточка будет слишком много. Савдеповский такой, лаундроматы, все такое советское сюда кладем по 10, по 25, 1 доллар. Вот так. Где мой порошок? А, вон он. Блин, рука не пролазит. Как его получить теперь? Он, видимо, неправильно упал. То есть мне повезло. Я не могу его достать. Что делать? Рука просто у меня толстая. Вот так. Машинка, по-моему, слишком большая для моих пяти трусов. Так. Закрыли дверь, сели в цикл. Деликатес. А, это один вариант надо выбрать. Деликатес, давайте выберем. Варм. Теплая, да? Пять с половиной баксов. И ждем теперь 21 минуту всего лишь. Ничего себе как быстро. Так, ребята, приехал я в следующий отель. Сняла себе домик на несколько дней. Вот здесь моя парковка номер два. А вот здесь мой номер. Номер два. Отлично. Отлично. Вот здесь у меня джакузи сегодня будет. Видите, кипяток, красота. Взял специальный джакузи. Можно миску пожарить. И номер 0210. Отлично. Так, что тут у нас дальше идет? Кондер пахнет вкусно. И здесь. Привет. Красота. И здесь огромный душ. По-моему, то, что нужно, как вы считаете, ребят. Достойно или нет? Сейчас закажу себе Uber еду. Винишка не положили. Можно разыграть. Чечек. Красота. Специально взял джакузи. Раз такая погода, что океан купаться не очень хорошо. Ветрено просто, ребят. Погода-то теплая, ветрено, То буду плавать сегодня. Ребята, привет всем еще раз! Привет, привет. Сегодняш... сегодняшнего вечера! В общем, с Дарханом сейчас чуть-чуть погуляли, посидели, пообщались решили, что в субботу, куда мы выезжаем в субботу? Мы поедем на север Флориды, мы с Канаваром. Это где взлетают космические корабли американцев. Север Флорида вроде звучит как-то... Угрожающий, на самом деле <смех> <смех> на самом деле Никакого не север. также 25 градусов Тепла там будет Покатаемся, вам покажем Я смотрю, такие довольно э, Позитивные комментарии были Под видеороликом С э, Yellowstone с парка да? Людям нравится, вам интересно Многие мне в личку писали, мои друзья Говорили, что классная идея Классная идея Путешествовать и вам показывать Так что будем, ребят, показывать, куда поедем все запишем, а мы вот подъезжаем к Дархану домой и планируем свои выходные. Завтра Thanksgiving, завтра еще, еще не планировали, но как-то мы его точно будем встречать, Day, отмечать. Да. Да. Большой праздник в Америке. Большой праздник. Нужно с самыми близкими. Вот мы и будем его так отмечать и встречать. Чуть ребята Дархана только что высадил. Чуть-чуть вам о этом, ну, отеле расскажу. Короче говоря, отель называется Трамп Роял. Здесь. Квартиры не арен... нельзя арендовать там посуточно или помесячно. У них здесь заключается договор, насколько я понимаю, только на год вперед. И причем мало того, ребят, мало того, что на год вперед, так еще здесь и места нет. То есть ты просто не найдешь. И вот вполне возможно, что где-то вот в этом отеле живет ваш губернатор вашего региона, ребят. Это прям реально вполне возможно. Здесь много таких популярных российских чиновников живет. Не буду говорить, сколько стоит, сколько стоит квартира, можете в интернете посмотреть, но начинается, давайте скажу. Какой порядок цен, вообще откуда начинаются цены? Самый такой, самый простенький, простенький, какой-нибудь однокомнатный или, я не знаю, студия, если здесь такие есть, от 3000 долларов. тысячи долларов это у вас будет какой-нибудь нижний этаж и э, вид, я не знаю, на вот эту дорогу, наверное, тоже неплохой, но все же. Вот мы сейчас подъезжали, сразу подошел парковщик, он вам открывает двери, подходит, двери вам открывает, берет ваши ключи или вы оставляете их в машине и знает, куда машину уже поставить знает номер ваших апартаментов. А потом у Дархана есть специальное приложение, он в приложении, там, у него автомобили какие у тебя есть и ты, ты нажимаешь, вот этот, этот автомобиль, пожалуйста, мне доставьте. Ты выходишь, он тебе уже ключики выдает или они в машине также лежат и ты садишь в свой автомобиль и выезжаешь то же самое с сумками они то есть, это все конечно все очень дорого да у вот даже три с тысячи на большие деньги но сервис конечно в эти деньги включен они все за тобой ухаживают дверь открывают сумки заносят ну оно и понятно плюс в этот комплекс даже входят тренажерные залы ну свой выход естественно на океан что там еще? Там всякие сауны, я не знаю, массажи. Тут все, все просто, что вы себе можете представить, здесь все имеется. Вот такая вот инфраструктура, есть парковки. Ты можешь просто свой, не знаю, мопед, мотоцикл, автомобиль оставить здесь надолго. Можешь поставить здесь на временно, да, вот каждый день им, им пользоваться. Охрана есть, то есть действительно охрана не просто формально. Знаете, однажды я пришел к Дархану. И мне нужно было к нему пройти, они меня не пускали, я говорю, он меня там поймал, говорит, я тебя не пущу, я говорю, ну я иду к своему другу, говорит, нет, пока он мне не позвонит, не скажет, не даст сигнал, я тебя не пропущу, я ему звонил, а он мне не отвечал, по-моему, тогда занят был или что-то, потом он им перезвонил, говорит, вы его пусть что, вы впускайте моего друга, И они меня впустили, везде пароли, везде... А у Дархана вообще, может быть, я к нему, когда в гости пойду, если он будет не против, я запишу, у него вообще свой лифт отдельный, скоростной на 45-й, на 60-м не знаю, этаже живет, в небе где-то высоко, и у тебя отдельный свой лифт, то есть ты просто садишься в лифт, он везет тебя только на твой этаж, и выход только, только твой, то есть человек с другой, стороны, то есть вообще на его этаже две квартиры, все, по-моему, он мне рассказывал. Вот там все, вот огромный просто отель огромный, и там всего, по-моему, две квартиры. Одна половинка это его, Не знаю, сколько, сколько сотен квадратных метров. А другая половинка это ну, его соседа. И этот лифт выходит по твоему электронному ключу только на твой на твой на твою квартиру. То есть это все, естественно, сделано ради безопасности своих жителей за эти деньги вот ребята вот такая вот круглосуточины 24 на 7 охраны разве что охранник за тобой не ходит но он тебе просто не нужен потому что вот так все устроено ребята и вот эти вот входы отдельно вы видели два въезда сейчас мы заезжали один для нас здесь есть такой специальный ну для постояльца скажем так да для моего друга а второй для каких-то гостей ты туда заезжаешь тебя там записывают фамилия имя отчество да да да да все дела и тогда тебя пропускает. А второй по специальному магнитному ключу ты сюда заезжает. Ну, в общем, короче, ребята, красота неимоверная. Ладно, поеду дальше. Время 11 часов. Все хорошо, ребята, жизнь хороша. Так что не печалюсь я, ребята, никаким трудностям, которые со мной происходят в процессе моей работы, потому что это все. Сказать, что это компенсируется, наверное, неправильно сказать. Я сам себе это все компенсирую, правда? Такой, таким вот образом жизни каким, каким образом ну таким как от мне нравится да я кому-то это покажется скромным а кому-то это покажется интересным а кому-то пафосным и так далее и так далее но короче главное чтобы меня это устраивало главное чтобы меня это это, это самое главное вот так ребята еду дальше